Та-дам! Ну что ж, всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает играть в Empire Galactic Survival. Ну что ж, пойдем я тебе обо всем вкратце расскажу и все покажу. При... Устраиваюсь поудобнее, себе чаечку, кофеечку и приятного просмотра. Сейчас мы находимся на моей планетарной базе, которую я начал строить вот с этого вот сооружения. Внутренности этого сооружения я тебе показывал в прошлой своей серии. Здесь у нас, в принципе, осталось все так же, да, за исключением только сборщика, который у меня стоял именно вот здесь. На ядре его я переместил в совершенно другой э, дом, который я построил вот там. Гараж для моего вот этого вот ховербайка, или же для конструирования ховербайков э, немножечко помощнее и попроизводительнее. А также хочется вот там вот на воде, Пойдемте покажу дальше, ближе. Вот тут вот, блин, глубоко как здесь, а? Вот здесь вот на воде хочется построить еще большую по размерам платформу, нежели мой первый док, для того, чтобы конструировать здесь уже огромный космический корабль, да, именно вот на большой сетке из больших блоков, потому что возможностей маленького корабля мне хватает, конечно же, с избытком, но хочется, чтобы был также и грузовой корабль, куда бы можно было вместить корабль и поменьше, и еще какие-нибудь приспособления для того, чтобы исследовать уже дальние уголки космоса. Вот в таком вот дизайне я все покрасил здесь. Да, тоже а, преобладает, как видишь, у нас своеобразные м -м, типичные тона. Вот он тот самый сборщик. Наконец-таки я построил самый-самый, друзья, а, продвинутый сборщик. Он называется еще расширенный конструктор. Теперь-то мне уж точно все чертежи будут доступны. И здесь у меня вот такой вот а, лифт, на котором спускаюсь и поднимаюсь. В принципе, здесь больше нового ничего. А, нет, из новшеств, конечно же, у меня, как ты видишь, появились новые вооружения Это вот такой вот тоже расширенный инструмент исследователя Или как он еще называется? А, мультиинструмент он еще называется, да Ну и остальное все ты видел Снайперку я себе взял из оружия Пока что мне этого вполне хватает Ну и давай с тобой сейчас перекусим Да, у нас холодильничек и здесь был где-то тушеный динозавр по-королевски Отлично, вот, утоляет он у нас голод. Ну и пойдем с тобой, я тебе покажу еще доработанный мой огород, который вот здесь вот у меня появился. Да, вот, друзья, мой огород, на котором я выращиваю а, всякую дичь, а, привезенную с а, разных уголков этой планеты. То есть вот тут у меня, значит, и почки, тут у меня апельсины растут, еще не созрели. Тут у меня, значит, зерно растет, здесь, как видишь, у меня алоэ вера растет томаты, какой-то вот у меня огород, как видишь две лампочки, у них есть определенный радиус действия, это три клетки, по-моему, влево, вправо, вверх, вниз, чуть выше поставишь, где-то значит на каких-то крайних растениях света не хватает. поставил вот так, сейчас пока вроде хватает, но а сомнение по поводу центрального блока, потому что лампа она сама по себе занимает целый слот. если мы вот посмотрим, да, например, что-нибудь поставим, ладно, ничего не будем ставить, она занимает целый, целую клетку. А нужно растению для комфортного роста, чтобы две клетки были над а, головой у нее свободных. Поэтому я по центру пока ничего не сажу. А, в итоге у меня грядки получились вот такие вот так. Ну что ж, пойдем мы отнесем все то, что мы собрали и будем выдвигаться дальше. Я хотел а, сейчас сделать небольшую вылазку для того, чтобы добыть немножко камня. Как видишь, у меня стройка глобальная. А, вот там я начал делать платформу и у меня бетон бетоновые блоки закончились. Для того, чтобы нам производить бетон, нам потребуется как можно больше а, камня. А для того, чтобы добыть больше камня, берем мы свой ховербайк, добытчик наш и кормилец наш и выдвигаемся потихонечку а, за камушками. Все а, свои вот эти вот а, крафты я собираю собственными руками, не лезу в какие-то готовые чертежи, а крафчу все именно а, сам. Так, ну что ж, вот здесь я вижу камушек у нас имеется. Не вижу, правда, сколько мы добываем. 11 битого камня, добыл 5. Но этого недостаточно, нам нужно гораздо больше этого камня. Сейчас немножко мы пособираем с тобой и отвезем все на базу. Ну и, наверное, сейчас с тобой погрузимся мы а, в процесс строительства вот этого вот а, плацдарма, да, большого. Так, где у меня бетонные блоки? Да, вот уже, смотри, сколько много сделали мне. Вообще строительством лучше заниматься, конечно же, через дрона помощника, который у нас называется на F5. Это безумно удобная фишка. Эх, жаль, что такой фишки нет в космических инженерах. Было бы очень круто. Кто это тут у нас такой ходит, а? Ё-моё, он на мою камеру посягается. Как ни иначе, он хочет схавать. Ай-яй-яй! Вы только посмотрите, что он сделал. Он просто сожрал моего дрона. Капец, я не знал, что здесь такое тоже может быть. Как мы видим, заказанных нам 500 блоков не хватает. Ну что ж, давай тогда еще разочек мы обратимся к нашему конструктору. И закажем еще, наверное, примерно же столько, да? Бетонных блоков нам нужно очень много. 595. То есть на две секции мы потратили в районе а, 250. У нас еще как минимум 2. А, То есть это как минимум еще... 500 блоков нам точно потребуется. Ну что ждем, когда сделаются наши блоки. Ну а пока у нас строятся наши 500 новых блоков. Пойдем, я тебе все-таки продемонстрирую, что мне удалось сделать, доработать. Как удалось доработать мой вот этот вот новый челнок под названием «Птичка». Перенесла серьезные модификации. У меня раньше здесь была кабина готового образца, и мне почему-то захотелось ее заменить, так как она была не совсем удобна, и тот замысел, который я хотел внести свой вот этот летательный аппарат. Он был частично утерян, потому что я подразумевал сделать такой вот, знаете, челнок, у которого есть какое-то внутреннее пространство для того, чтобы можно было здесь размещать какое-нибудь оборудование. И у меня это получилось путем удаления старой кабины и установки здесь вот такого вот кресла-пилота, что очень оказалось удобным, потому что теперь мы находимся... Как в герметичной области, так и можем спокойненько э, здесь и оставаться, когда мы, например, даже в космосе выходим э, и можем путешествовать просто-напросто по области нашего корабля. Да, он небольшой, да, он вот такой вот получился, но тем не менее... Как раз-таки задумка реализована целиком и полностью. Что у нас здесь имеется? Естественно, я здесь поставил и кислородный бачок, я теперь поставил здесь кислородную станцию, от которой можно заряжаться, когда у нас наш с вами челнок включен. Таким вот образом мы можем питать от него значит, свой скафандр. Также я здесь поставил сборщик, у меня вроде бы был, контейнеры я тоже поставил, и я недавно тут, значит, за кадром нашел себе совершенно новые штуковины, теперь в моем, значит, челноке стоит такое крутейшее устройство, да-да-да, сейчас я тебе его продемонстрирую, это вот этот вот варп-двигатель, он так называется, да? Теперь мы сможем совершать с помощью него прыжки на дальние расстояния. Вот здесь он, видишь, у меня в верхней части затесался. Как раз-таки для него тут было и место припасено. Да, теперь у меня есть варф-двигатель, и мы можем на этой птичке а, поистине невероятные кульбиты совершать. Так, ну что ж, здесь также у меня существует ящик для брони. Здесь всегда хранится совершенно новый комплект брони, на случай, если вдруг моя износится. Ну, естественно, для чего же мы делаем такие птички, чтобы на них... Летать, закрываем наши двери Убираем все трапы И давай мы сейчас попробуем с тобой а, Немножечко полетаем Черт возьми, иначе для чего мы это все делаем Так, систему запускаем Так, отлично Системы все запущены И предлагаю сейчас я Стартануть, поехали Отрываемся мы. И, как ты видишь, я очень много элементов дизайна я его подправил. Я его покрасил как следует свою птичку. Я поменял немножко цвет двигателей. Некоторые у меня а, теперь шпарят оранжевым, а некоторые синим. А, что еще добавил? Добавил я ему ракет. Теперь мы можем стрелять не только с помощью пулеметов, да, вот с помощью вот этих вот. А также теперь можем спокойненько во врага нашего запускать. Вот такие вот замечательные... Попачки не зарядились. А, вышла. Вот теперь мы сможем с помощью вот таких вот ракет. Ну, давай же, покажи уже, на что ты способен. Да, вот теперь с помощью таких вот ракет мы можем спокойненько атаковать нашего противника. Бабах! Опять-таки, как я уже и говорил, да, оговорюсь еще раз. Все свои вот эти челноки, все свои вот эти вот летательные агрегаты конструирую я целиком и полностью сам. Не использую никаких библиотек, никаких там, я не знаю, специальных чертежей. Чисто все, как говорится, сам на собственном энтузиазме. Ну-ка, давай попробуем на крыше перевернемся. Ой, мы снижаемся, черт возьми. Это будет, похоже, сейчас ЧП. Сейчас, походу, мы долетаемся. Нет, мы сейчас встанем на ноги, что называется, и никуда мы не упадем. Ну что ж, вот такой вот у нас челнок. Что, зритель, ты думаешь по этому поводу? Пиши, пожалуйста, свои размышления. Давай протестируем наш с тобой ховер. Как он будет себя здесь чувствовать? Заводимся и давай немножко прогуляемся, так сказать, по здешней территории. Так, полет, полетели. Здесь полет у нас нормальный. И вот как раз-таки тот самый Трамплин, который мы для него сделали Да, теперь с помощью этого можно будет Спокойненько вот так вот перемещаться а, По площадочке и, А если же нам все-таки нужно будет Заскочить на платформу, то мы сможем вот так вот Задрав нос, спокойненько залететь И ничего нам здесь дополнительного Придумывать и не нужно Просто задираем нос и подпрыгиваем Да, обожаю я летать на ховерах, да, по планетам Ну что ж, неплохой такой плацдарм Получился для наших будущих планов Протестировано, как говорится, проверено На качество Качество подтверждаю, да И, конечно же, в скором времени будем там что-нибудь мы с тобой конструировать Так, ну что ж, паркуем наш ховер Что-то тебя болтает во все стороны Ты что, пьяный, что ли, ховер, блин? Следующим нашим заданием на сегодня станет, наверное, полет на какую-нибудь новую планетку Я надеюсь, что полет наш пройдет сегодня без каких-нибудь эксцессов Ну что ж, собираемся и полетели вдали дальние Экспедицию для полета я уже подготовил Челнок свой, как говорится, накрасил все, в принципе, системы проверил. Все вроде бы у меня как нужно. Ну что ж, друзья, выдвигаемся прямиком к звездам. Так, вот на этом, на красном, я уже бывал. Да, на Скиллоне было дело. Давай попробуем, мы с тобой слетаем вот на ту планету Масперон, она называется, которая находится дальше всего от нас. Маспирон нас ждет, друзья. Первый раз мы здесь. На этой у нас а, в первую очередь кислотного вида планеты. В планете. Залетаем мы в верхние слои атмосферы. Так, отлично. Где бы нам сейчас осуществить свою посадочку? Так, давай-ка вот здесь мы сейчас с тобой сядем. И просто-напросто выйдем, прогуляемся, посмотрим, что у нас здесь такого необычного. Ага, вижу золотишко, отлично. Золотишко, кстати, хороший ресурс. Что у нас здесь? У нас здесь вроде бы как жарко. Радиация по нулям вообще. Что это такое у нас? Давай посмотрим. Достаем свой бур. И у нас здесь неодимовая руда. Отлично. Этот ресурс нам по-любому пригодится. Также Золотая руда у нас тут имеется. Замечательно просто. Я предлагаю, знаешь, куда слетать сейчас? Каким-нибудь э, ресурсом. Каким-нибудь раскопкам. Необычно. Что здесь такое у нас? Начинаем потихонечку исследовать. Мы здесь что-то обнаружили, но это что-то у нас находится под землей, по всей видимости. Ну что ж, давай присядем и посмотрим сейчас поближе. Это что за звуки только что были? Что это за звуки такие странные были? Давай посмотрим. Открываем двери. Берем дробовик в руки. И будем готовы, что называется, ко всему. Но ко всему готовым быть невозможно. Я думаю, что дальше копать нет смысла. Разве что вот здесь еще немножечко, да? Возможно, здесь где-то что-то я упустил. Возможно, здесь есть какой-то проход. Еще покопаемся немножко. Для того, чтобы убедиться наверняка, что мы на верном пути. Звуки здесь, конечно, странные. Как будто какие-то зловонные газы выходят из-под земли. И пытаются напасть на тебя. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Комареныш? А ну иди отсюда Он меня похоже, смотрите, отравил Не просто так эти газы здесь были Это, друзья, обычный комарс, И у него можно вырвать инопланетный шип Где еще комар? Вот он, смотри, летит на меня прямо Иди сюда Комары, друзья, мы встретились здесь с обитателями. Ой-ой-ой Какой он резкий, а? Ты посмотри на него Да, в итоге он меня тоже траванул где же ты, комареныш? Только что наткнулся на еще одного представителя местной э, фауны. Это у нас какой-то инфицированный хрен. Вот, мы сейчас его наблюдаем в прицел. Да, это какие-то местные агрессивные существа напротив моей снайперки. Они выглядят не такими уж сильно агрессивными, которых мы просто разбираем. Вы посмотрите на его огромные зубы. И это у нас букашки посерьезнее, я так понимаю, да? Да. И они несут в себе много чего полезного Да, это нам все пригодится определенно Ну что ж, пойдем охотиться на этих букашек Это что такое? Вы посмотрите на эту тварь Это у нас еще какой-то Инфицированный хрен, ну иди сюда Дробовичок-то у меня Всегда для тебя найдется Интересно, сильно они дома Ну-ка, иди-ка сюда Ну, против дробовика у них вообще О, еще один Смотрите-ка, а. Вас откуда столько много, а? ой ой ой ой ой, -ой! Вас реально много, ребята. У меня так патронов на вас на всех не хватит. Подожди, подожди, не, не дерись. Подходи лучше поближе. Отлично, друзья. 600 дает опыта за каждого. В них много всякого полезного. Да, эти ингредиенты нам пригодятся потом для определенных целей. Издалека они, кстати, нас видят. Эти твари. Издалека чувствуют нас. Чувствуют наш Запах, они а на болото. Еще я также увидел какую-то крепость. Вот туда мы сейчас точно с тобой слетаем. А ну погнали. Это какая-то база дронов. Тоже там так пищит жестко, а? Дроны, наверное. Ой-ой-ой, подожди. Это что такое было? Это что такое было? Тур... Не значит, как турель какая-то, помнишь, паль? Шмаляет. Да, друзья, точнее, это у нас турелька. Ну-ка, получай-ка. Раз ты такая дерзкая, шмаляет она по мне, да, избавимся от ненужных турелищ сразу же, С воду, чтобы они нам не мешали, какие только видно. И потом уже пойдем на вылазку, потом уже пойдем, друзья, исследовать. И вон, по-моему, еще одна турелька, да? Ну-ка, на получай-ка. Мне кажется, я переборщил там, жахнул знатно очень. Что там пищит у нас, а? Опа! Это что, скорпионы? Это у нас инопланетные скорпионы, друзья. Какие же они все-таки вредные, а? Что это у нас такое? О, СМД! Ничего себе, патронов-то к нему и нет. Ощущение, что как будто скорпион подкарался уже сзади. Так, забираем отсюда все мы. Тут нам определенно все пригодится. Это мы и удачно сюда пришли, конечно же. Сейчас ой ой Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Не вовремя закончился. У меня боекомплект. А ну-ка, иди-ка сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Вы посмотрите на этих упырей, а. Ну-ка, выкуси-ка. Это кто такие? Это что за странные люди? Это что за странные личности здесь такие? Ну-ка, давай посмотрим. Опачки, Иди-ка сюда. На расстрел. Есть еще кто-нибудь? Кто такие, вообще не пойму Это какая-то мерзость, друзья О, а там турелька стоит, нас ждет Так, быть может мы как-то ее заминируем Эту турельку У меня же есть все-таки взрывчатка, да? Давай мы сейчас как-нибудь ее заминируем, да? Просто подпрыгнем, заминируем ее Как она у нас ставится? Вот таким вот образом, да, давай О, по-быстренькому, раз Поставили мы на нее взрывчаточку. Правда она успела в нас выстрелить ну и, да Была турелька и нет турельки. Ой-ой-ой-ой-ой. Еще один. Опа. Ой, как вас много здесь, а? Ну-ка, получатика. А, я-я, скорпиошка. Ты же такой опасный типа. Ну-ка, Все это дело исследовать потребуется немалое количество времени. И я решил пока эту идею оставить на потом. Как-нибудь потом мы эту с вами а, пещерку и зачистим. Это что такое? Мне покоцали стекло, друзья. Офигеть просто. Стекло мне покоцали, я смотрю, изрядно. Ну что ж, пришло время починить. Ага, я даже вижу виновника этого всего торжества. Ну-ка иди-ка сюда, мелкий паразит. Вы посмотрите, какие они наглецы, эти скорпиончики. Ты мне покоцал мой аппарат. Ты видишь, ты что натворил, а? Вот ты же негодяй-то такой. Как же я тебя сразу-то не заметил. Давно бы уже накостылял. А пока все это дело мы починим как следует, да. То, что покоцал наш недоброжелательный друг. Ну что ж, как мы видим, этот комплекс еще исследовать и исследовать. И я, наверное, на этой торжественной ночи закончу наше сегодняшнее с тобой приключение. Что, зритель, ты думаешь по поводу моего приключения и выживания в Empire and Galactic Survival? Пиши, пожалуйста, свои размышления в комментариях. Мы с тобой непременно все это дело обсудим. Ну и продолжай играть только в самые крутые топовые игры. Приятного тебе геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение, конечно же, следует.